всем привет с вами как всегда маша еще в ноябре я получила 23 уровень и выпустила про это видео если вы его не видели то можете открыть прямо сейчас описание я оставила там ссылку на то самое видео в последний раз я была на чемпионате в августе это было как раз в моем последнем видео про чемпионат ничего нового я как обычно езжу чемпионаты раз в век а когда я в последний раз ехала чемпионат, именно который поеду в этом видео? Ой, ну, это очень сложно вспомнить. Слишком много времени прошло. Так почему я все таки в этот момент решила записать свой первый чемпионат на 23 уровне? Я же могла намного позже его заснять. Короче, я делала рекорды на ширинге Юрвика, еду гонку в лесу Золотого Листа. Вижу, что через минуту чемпионат. У меня тогда было состояние не очень. Это была на счету где-то 50-я гонка, почти без перерывов. Но я так подумала, там уже оставалось меньше минуты до начала. Я все еще стояла в лесу. Подумала, что если не сейчас, то мои подписчики еще сто лет будут ждать. На то, что мне как-то плохо, это не важно, так как я и без этого имею преимущество и со скорости 23 уровня. Это как одна из причин, почему даже при огромном количестве народа в такой ситуации я могла спокойно остаться победителем. Не очень честно. Игру создавала не я, но мне как-то все равно неудобно перед вами. Я так оправдываюсь, будто бы сейчас реально что-то будет эпичное, а по итогу я, как обычно, пробегу зачем-то красиво и со срезами, и без фейлов в чемпионат. Смотреть нечего. Скучно. Не выключайте видео, я там чуть-чуть ошиблась. Не ожидали, да? Ура! Маленькая ошибка хоть какую-то оригинальность даст моему видео с чемпионатом. Начинаем? Видимо, сложно забыть, как бегать чемпионаты, уже какой раз доказываю это в своих видео. Если вы новичок в этом деле и смотрите это видео, то желаю удачи вам поскорее изучить эту тему. Я не старалась круто как-то проехать чемпионат, никогда даже об этом не думаю. Не выходят веселые видео про это, но я продолжу их выпускать, потому что хотя бы ради них я иногда прихожу на чемпионаты.